Но тут можно формулировать вопрос, ну, по-разному, либо почему конкретно я это делаю, либо почему это нужно делать. Если говорить конкретно про меня, я такой, не скажу, что я прям такой эгоист, но если я делаю, значит мне нравится, мне приносит это удовольствие. Это во-первых. Во-вторых, когда ты объясняешь, ты сам лучше понимаешь. Соответственно, когда ты чем-то занимаешься активно, ты гораздо лучше будешь в этом разбираться, нежели ты бы просто прочитал книжку, и у тебя бы какая-то теория отложилась. Это конкретно почему я готов тратить время. А почему это нужно делать? Ну, потому что, например, возникает вопрос, а вот... А вот ну человек, человек, свидетель Иегова, он что, вам мешает жить? Нет, мне лично он не мешает жить. Но, например, когда у них было запрещено переливание крови, и мы знаем случай в США, он не единственный, конечно, но он такой, до который, который дошел до нас, когда по религиозным соображениям ребенку отказались переливать кровь, а это должно было спасти ему жизнь. Соответственно, когда ребенок умер, Врачи подняли шумиху, ну, на этом фоне начались разбирательства, и через некоторое время свидетели Миягова вдруг разрешили переливать кровь. Ну, естественно, родители, родители это оттолкнуло, они вышли из секты, они адекватные люди, как бы, ну, я не знаю, можно ли это, скептики, не скептики, это не важно. сейчас, главное, что они понимают, что они были реально в секте, что это был обман, реально, и бизнес. Но сына уже это не вернет. Мешает ли мне смерть человека? Нет, мне не мешает. Но я как бы хочу, чтобы, раз уж я живу, вот жизнь одна, мир, в котором мы живем, один, я хочу, чтобы, по крайней мере, то, что от меня зависит, чтобы вокруг меня было хорошо, чтобы вокруг меня не было убийственной на религиозной почве, чтобы вокруг меня не было, ну, скажем так, глупых ошибок, неправильных решений, которые портят людям жизнь, ломают их жизни. Мне, Да, мне это не мешает, но это может быть и не мое личное дело, но все же мы как бы живем на одной планете, мы все связаны. Если завтра начнется война на религиозной почве, мы все окажемся, мы, может, не окажемся на фронте, но мы можем оказаться в очереди за пресной водой, например, в очереди в магазин. И все это будет из-за чего? Из-за того, что из-за несуществующих вещей абсолютно. Конечно, я бы не хотел такого допускать. Я считаю, что каждый должен внести свою толику, сделать то, что от него зависит.